приветствую всех это очередная серия по субнаутики мы все продолжаем в нее играть как ни странно ведь игра реально затягивает и мы продолжим строительством заниматься я почитал где находится литий литий как оказалось добыть настолько же сложно как и например тот же алмаз так что, и получается, для того, чтобы их добыть, нужно идти в довольно опасные локации, чего мне делать не очень-то и хочется, откровенно говоря. Поэтому, будем довольствоваться той прочностью, что есть у нас. А так, надо придумывать, э -э как именно строить, чтобы при этом прочность... У меня... Ой, ой ой Прочность у меня не уменьшалась. И игра вылетела. Нет, не вылетела. Фух. Но это было довольно странно. Это было довольно странно. Хотя, почему довольно странно? Это очень странно вообще. Так. Сталкеры плавают, тут вся Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, съели рыбу беззащитную рыбу. Как же жалко ее, рыба. Ну что поделать. Чтобы салкир не умер с голоду, ему приходится есть рыбу. Ну так же как и мне, если честно, ведь я же тоже ловлю эту рыбу, ем ее. Так, мы уже почти приплыли к нашему дому. Возьмем, наверное, кварц. Пускай будет. Добавили новую озвучку кварца. Взять кварц. Прикольно. Мы его поранили. Меня. Да, хоть что-то мы ему сделали наконец-то. Он нас, конечно, тоже по поранил, но... Ладно. Что поделать. Вот. Клево. нас база поприветствовала. Я бы хотел посмотреть, что нужно для второго этажа. Он вроде... Можно его сделать. Так, 6 титана. 6 титана. А у меня сколько титана? А у меня титана вообще нет. Титана у меня вообще уже не осталось. Это плохо. Это... Это ужасно. Это не то, что плохо, это ужасно. Да? Значит... Эта серия у нас будет добычей титана и остальных материалов для строительства. Кроме лития, потому что литий слишком далеко. Он в каких-то прям ну, супер супертиких локациях находится. Я, я вообще побоюсь туда идти сейчас. Я думаю, не настолько, так сказать, крутой в этой игре, чтобы лезть. У меня вот здесь тут против сталкеров не очень-то и по приколу находиться но все же приходится потому что я выбрал такое место для жилья себе по крайней мере для одного из жилищ здесь мы можем получить два титана еще и вот здесь кажется много металлолома да куча металлома только у нас сейчас закончится уже место раньше намного раньше чем я себе смогу позволить собрать Ск сколько мусора мы оставили после себя а? ужас вообще так не забывайте про кислород не забывать смотрим дальше вот здесь наверняка мне выпадет титан так я и думал что титан оп не знаю, мне прикольно вот так нырять по этим трубам. Они просто интересные. Кварц здесь, но я туда не поплыву, опасно, опасно. Я вижу, насколько это опасно. Ой, ой, -ой что это за звук-то такой? И игра подвисает, все равно подвисает игра. Ну, ладно, что я хочу? Ранняя версия, еще ранняя, слишком ранняя версия чтобы она работала идеально они ее дорабатывают вот буквально недавно было обновление если не ошибаюсь вчера или позавчера как-то так ну в общем недавно буквально сделали обновление июльское очередное обновление я не знаю точно что добавили я не слежу за тем что добавили что исправили а лишь просто вижу, что ну, добавилось обновление скачивается. ну хорошо, как говорится, что скачивается, значит улучшают игру, добавляют в нее что-то новое. мне это радует, между прочим, потому что ту же Daisy вообще, по-моему, забра... забросили уже. может я могу ошибаться, конечно, что ее обновляют, но сомневаюсь, что такое происходит вообще. Так, ресурсы Титан. Делаем титан. Делаем. Ну уже, ну. Вот зачем она убирается, это меню? А, ну вот. У нас столько титана, что нам уже предлагают слиток сделать. Но нет, мы не пустим на слиток. Все, мы закончили с этим. Типа. Так, посмотрим. Нет, здесь ничего не надо. Здесь тоже. Здесь тоже вроде ничего не требуется. Вот это я хочу сделать. Пусть пускай, пускай будет, пускай будет. Просто хочу посмотреть, как они работают, что они делают. И поплыли обратно к нашей базе. Надо будет безопасный путь сделать, максимально безопасный путь. Вот тут в трубу идти. Там, там, дальше посмотрим. Ладно, посмотрим дальше. все как говорится, потом. Когда будет у нас куча материалов, при том я смогу укреплять базы специальными щитами с литием и титаном, или свинцом точно не помню с чем именно они делаются, но я смогу укреплять потом базы же, И это радует, потому что мне уже немного не хватает, потому что я боюсь, что ее зальет, наверное так будет это как-то изображено, а может она просто сломается, я не знаю точно, как это будет происходить, чем ограничиться, в том, что у нее мало, как сказать, мало п п п п Забыл слово. Представляете, забыл слово. Ах, не а как же, как же. Твердости, плотно. Ладно, все, я забыл. Я слово забыл. Ужас. Так так? Ой, нет, мне не шлюз же нужен. Мне нужен многоцелевая комната. Я ее смогу поместить на комнату? Да, смогу. Реально смогу. Вот. Чем у меня? Общая прочность 7,5. Зато у меня теперь должно быть двухэтажное. Двухэтажное должно быть теперь. И, кажется, нет. А лестница есть? Да, есть лестница. Эм... Так, где мы ее разместим? Где мы ее разместим? Наверное. Нет, перед шкафом некрасиво будет. Тогда вот здесь. получается. Ой, а ч она не ставится теперь? Нет, здесь мне не нравится. Нет. О, о я могу в середину поставить. Но нет. <середину> в середину я уже не поставлю. Странно. Что, что случилось с этой лестницей? Почему она не хочет теперь работать? Как должна. Ну? Лестница. Что ж ты меня подводишь-то так? Во, во, во, во, во! А -а -а! Опять. Где? Где? Ой, опять не так. Вот. Все. Ну, соберись же. Ну. Что-то не... Вот так. Ой, ой, так, так просто. Так, теперь надо смотреть, где, что и как, как говорится. Я хочу установить у себя на... на этом... Ну, тем... Да, ужас. Как всегда. Как всегда мой мозг. Мозг. Пожалуйста, успокойся. И думай. Ты должен думать Ого. нет вот это можно было бы сделать ну ладно это потом это все потом прикольно прикольно так скоро у меня закончится вода надо об этом помнить надо об этом помнить и я не нахожусь здесь в кровати вот что Видимо, мебель. Потом. Да. Ну-ка. Что я могу скинуть? А тебе ничего не могу скинуть. К сожалению, я себе ничего не могу скинуть, поэтому будешь без энергии. Энергии. Энергии. Энергии. Что это я? Что это я туплю-то так сегодня? по жесткому туплю. Uh, у меня здесь должна быть где-нибудь рыба пузырька моя. Пузырь, рыба пузырь. Пузырьовая рыба. ой ой ой ой ой ой ой ой ой Безбожно, безбожно лагает. Вот она, рыба пузырь. Отойдись, отойдись, пройдись. Ай-яй-яй! -ай -ай. Есть! Я ее взял. Скажи здесь, а нет, вот он сталкер. Я уж было подумал, здесь нет сталкеров. Ладно. Свинец, свинец. А мне нужно серебро. О, э -э новая рыба какая -то? рыба рыба И проблема в том, что у меня здесь не имеется. Опять укусил. Здесь у меня не имеется на базе моего изготовителя. Это придется плыть аж к той нашей основной базе за приготовлением воды, рыбы и еще чего-либо. Ну ладно, что поделать? Что поделать? У меня нет выхода. У меня нет выхода. Я не могу еще сделать себе этот... Изготовитель, Ведь у меня нет серебра столько. Ну, кого я обманул? Серебра у меня вообще нет. Да, серебра у меня вообще нет. И надо вторую рыбу словить по пути. Так. Ведь у нас слишком мало воды. Для одной бутылки. Есть. В этот раз даже с первой попытки словил. Прям кликнул и словил вообще. Мало таких моментов. Очень мало. И они слишком редкие чтобы их вот так вот просто не не не, <звы> это, не возводить в какие-то рамки праздника ну какой праздник ладно ни капли не праздник вот наша рыбка ловится это хорошо мне нравится то что да ну почему я не могу взять вот так вот так, вот так. Вот так. Detected. знаю, so, что у меня 10% знаю что ты так это? игра, я же знаю, что у меня мало очень мало, если быть точнее, воды в организме не висни да, да, да, спокойно с низким содержанием жира, прикольно, диетическое мясо. с использованием местных трав и специй. Вау. Надо как-нибудь засолить кого-нибудь. Попробуем, так сказать. А, вот она вода. Воду восстановили. Ой -ой -ой. что это было? Кажись, очень плохая рыба эта. Рыба летяла. Мы восстановились, и теперь можем снова отправляться в приключения. Ну, правда, надо рыбу пузырь еще добыть. По пути где-нибудь. У меня есть одна на базе, конечно в аквариуме плавает, но этого мало же, Это же мало. и я вдруг резко замолчал, да, зря не так слишком атмосферная игра, чтобы молчать, да и я думаю вам скучно будет, если я буду молчать, а может быть наоборот, оставьте комментарии, как вам больше нравится, когда я молчу или когда я слишком много болтаю, если когда молчу, то я буду стараться говорить только в тему, а не вот такую патологию разводить. И, блин, опять кислород. Ладно, давайте сплаваем за кислородом. Наверх. Ну, игра. Опять. Что вот это такое? Сталкеры меня бьют. Игра подписает. Прям все против меня. Все и все. Так, ладно. Все. Ну их. Ну их нафиг. Надо вообще сталкеров как-то убить. Найти способ и убить. чтобы они Welcome не бесили. Captain. Приветствую тебя тоже. Ой-ой-ой. Что-то, что-то, как-то слишком виснет игра. Так, мы берем стекло, берем весь титан. Ну, ладно, не весь пускай лежит. И отправляемся на постройку... Нет, трубы потом, трубы потом. Сначала мы сделаем нам окно. Хочу окно. Хочу окно сделать. Но окно я хочу на втором этаже. Жалко вот так подниматься нельзя только через закликивание мышкой так где же мне его установить наверное вот здесь нет или вот здесь а, наверное вот здесь да. или здесь или я не знаю не знаю блин давайте вот здесь тогда ну-ка ой хороший вид хороший вид мне нравится и тогда вот сюда еще одна А, два стекла да а у меня стекла 0 у меня 0 стекла вообще и упасть не могу да поскорее бы они уже доработали это чтобы не кликами можно было так и давайте потом поставим да я же хотел всю трубку поставить да никак не доходило до меня дело еще О, да ну господин, возле моего дома. Ты вообще оборзел, я смотрю. Пошел вон. Совсем уже оборзел. что такое происходит с этими трубами столкер уйди от моей базы уйди от моей базы ты, ты не понимаешь что ли ты тупой я не пойму уйди все ага, уже 17 воды как же мало воды в этом мире дреном. Дреномер. Фу. Что за фразы? Что за фразы тупые? Скат. Вообще, нафиг бы мне нужен был. И игра виснет. Игра неимоверно виснет. Кажись, зря я делаю эти трубы. О, они бесполезны. Мы, я могу ошибаться, может быть, они потом станут полезными. Но сейчас кажется, они бесполезны. По крайней мере, мне точно. Да. Of да, вообще фигня. Ладно. Сейчас соберем в наш шкаф. Шкаф. Убираем в шкаф. И идем искать рыбу пузырь. Срочно. Так. Забыл. Это же тоже мне не нужно. В плане здесь что не нужно. С собой только самое необходимое. И всегда в руке нож. Главное наше правило в этой локации с собой всегда иметь нож в руке. Рыба-пузырь. Ай-яй-яй, опять зависло. Ай, провисла, вот, не могу просто. Сложно становится играть, в плане, что она виснет. Да ну, рыба-пузырь. Я, я мало того, что ловить ее не умею, нормально. Так еще и она писана. Хо-хо-хо-хо! Это был сталкер. Игра. Я прекрасно понимаю, что у меня заканчивается кислород. Ну. Но... Ой, кислород, вода. Ну ты хотя бы, блин. Давай понять, где мне это. Во... где мне это воду. Да. Где мне эту воду взять? Где эти рыбы-пузыри плавают? Хотя бы говорим. Или как мне сделать хлорку нормально, чтобы было много? Ты же не, мне не говоришь об этом. Ты говоришь, что у меня заканчивается только вода. Вообще там есть костюм, который бы восполнял мою воду путем переработки пота, если не ошибаюсь, или не пота, что еще хуже. Но все-таки это была вода. В отличие от того, что сейчас, что я умираю с жажды просто. Каждый раз. Каждый раз умираю с жажды. Сколько здесь процентов добавляет она? она добавляет всего 20. Мне, чтобы нормально жить в плане воды, мне нужно как минимум еще две бутылки. Ну функциональный подводный источник света Насколько он работает этот функциональный источник света? Как как долго он работает, да? Несколько секунд? Зачем мне он тогда нужен? Несколько минут? Все равно фигня. На совсем отличная ви... вещь. Вы это видите? Я надеюсь вы это тоже видите. И у меня это не глюк, да? Какой-то ужас что происходит с местными текстурами что-то как-то с последним обновлением по-моему, текстуры у них немного побились у них почему-то летающий э, металлолом что это? в Прагу? металлолом ужас какой-то ну ладно ой-ой-ой посмотрим что здесь а, я кажется знаю эту пещеру. Помним, далеко мы не уплываем, потому что Ну, опасно все-таки. Я боюсь еще далеко уплывать. Потом как-нибудь. Когда у меня уже будет построена вторая база, а не только этот корабль. Причем построена нормально, в смысле, добротно. Я смогу там изготавливать вещи. Вот такое имеется в виду. Так-то она построена уже, да. Ух. Слишком много висит. И, кажется, вообще опять зависла целиком. Нет, фух, отвисает. Отвисает хотя бы, и то радует, они а не выкидывает. Так, две рыбы пузырь на горизонте. Кислорода ноль. Почти ноль. Ладно, ну не почти 0, 24%, а пока что 21. И я их нашел. Тут их больше, чем 2, больше, чем 3. И что-то мне подсказывает, что они здесь живут. Да, именно это их место. Вот их уже вот 3 здесь, прям рядом. Еще бы игра не висла, я бы их ловил попроще, было бы. Три рыбы пузыря. Господи. Игра. Все, одна есть. Но одной мало, две надо. Хотя бы две. Чтобы у меня было плюс 40, это было 57 всего лишь. Мне надо три. Блин, я их так сейчас ловлю, ловлю, ловлю, ловлю. Как их разводить? Мне нужно, чтобы они разводились, чтобы у них семья была. Я их сейчас всех по ловлю и все. И у меня не будет воды достаточно легкой воды в плане добычи. все хватит теперь нам хватит воды фух мы выполнили эту миссию мы это выполнили ну как миссию, ладно это фигня всего лишь добыть несколько рыб это же реально фигня Полнейшее. Вот опасно это то, что я застопорился в развитии опять. Ведь все, что крутое, оно в опасность, А в опасность мне не хочется лезть без крутого. Вот такой вот замкнутый круг. Притом замкнутый не просто замкнутый, а очень даже замкнутый. Ведь если выбираться из него, то только рискуя не ну рискнуть можно конечно сделать это все поплыть далеко но не хочется потому что если я слишком больной буду слишком ранен или еще что то мне может просто ну, как сказать не повести доплыть до базы я могу умереть потеряв добычу а добыть я могу очень многое я уверен да мне тоже серебро сейчас будет прям, кстати. Но пока что только рыба пузырь, из которой мы делаем воду. 6 унций воды чистая. И сразу же ее выпиваем. Вот так вот и живем. Все. Воду мы можем пока что не вспоминать про воду можем не вспоминать не вспоминать про воду и игра зависает не могу я как -то. она ужасно объяснит. она ужасно объяснит. ладно тогда на этом такую довольно бесполезную опять же серию мы завершим спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии